Всем привет, меня зовут Мура, и сегодня я хотел бы поговорить насчет плагиата. Как вы знаете, это такая неприятная фигня, что люди копируют то, над чем вы старались, или другие. И моей группой My Design постигла та же участь. По ходу геймплея на видео я покажу доказательства. Итак, приступим. Начну сначала. Моя группа берет начало 15 января 2019 года. Поначалу ушло все нормально, но спустя три месяца ко мне стал обращаться человек. И сказал, что тоже будет делать группа по той же тематике. Его имя я не буду озвучивать. Также я приду переписку с этим человеком. В козе элемента я поменяю имя на допустим. ммм Васек. Он мне написал: Привет, Вадим. Можешь подсказать, как открутить группу? Тоже по дизайну. На что я пишу? Привет, Хз. После этого меня убил вопрос. А как ты делал, типа, нажимаешь ему на плюс и сообщения с нужным текстом отправляются? Я скрипт написал. Дальше он интересуется. Это как? Мой ответ. А так, загугли, что такое скрипт. Дальше все шло окей. Я выполнял заказы и не догадываюсь, что он в это время делал. Но 1 мая он мне снова написал. Вадим, привет. А как ты сайт создавал? Через bitriks24.site? Привет. Ага. Спасибо. Тебе зачем? Просто интересно. Просто даже му... Мы... Ну так зачем? Просто смотрю сайт знакомый раньше, а как сайт делал, и думаю не ошибся ли я. Mm, понятно. Больше сообщений от него насчет этих вопросов не поступало. Как-то раз, лазая по Инстаграму, я увидел то, что у меня вся лента была засрана этими заказами. Я хотел их скрыть, но не получилось. После я решил зайти на этот аккаунт в Инсте, чтобы посмотреть заказы, ну и в конце игру. Ну подумал, заказы нормальные. Даже зашел в группу и тупо охренел. Увидел товар, срочный заказ. Мало того, что сам товар очень похож по названию, переделал на некоторые моменты конкретно два знака. Открыл описание, а там точно так же, как и у меня в группе. Вы не представляете, как я херел от увиденного. После я открыл функцию заявки. Там я просто замер. Все точно так же, как и у меня. Он даже не переделал. Только вот нет одной вещи. Но потом я открыл ленту группы, хотел посмотреть на подачу. Подача одинаковая, как и у меня в группе. Я просто херел от этого. Я создал пост в моей группе по этому поводу, и потом на своей странице в ВК. После этого я написал техподдержку и жду теперь ответов. Если ты создатель той самой группы, которая меня сплагиатила это все, посмотрел как-то этот ролик, напиши мне в ВК, нам есть о чем поговорить. Ребята, если вы создали что-то, старайтесь сделать так, чтобы вас не плагиатили. Как вы знаете, это неприятно. Вот так же и мне. Желаю вам хорошего настроения, всем пока!